Весна, идет вот дождь, у нас уже третий день, вроде мокро и все равно мы поливаем. Изгородь из туи Брабант. Вот мы посадили ее, буквально неделю назад. Сажаем изгородь на метр по три штуки. Будет очень плотная и хорошая изгородь. Напор сейчас не очень. Но... Я думаю, мы ее все польем. Вот начинается дождик даже, уже три дня до идут дожди, и все равно все сухое. Поэтому поливать надо постоянно, каждый день. Здесь у нас напор такой, что... очень трудно, но ничего, мы справляемся. Туя, туя надо поливать. Еще раз говорю, ребята, туя... туя любит стоять в воде осени она даст сантиметров 50-40 это как минимум где-то подровняем где-то что-то сделаем самая лучшая туя для изгороди это конечно же драбан В каком возрасте лучше ее рассадить, так на изгородь? Ну, это у нас пятилетняя туя. Вообще, в трехлетнем возрасте лучше рассаживать. Примерно расстояние, вы видите, на метр три штуки. Это значит, у вас будет плотная, хорошая изгородь. Потом, естественно, вам надо будет ее постригать. Кто не хочет постригать, значит, сажает изгородь где-то примерно как по технологии, 70 сантиметров. Растет в год приросту ней, ну сначала, первый год после семян, она где-то 5-7 сантиметров, на второй год она 12-15 сантиметров, но на третий год уже там идет 25-30 сантиметров. Ну а четвертый, естественно, там уже может и до 80 дойти. Ну пятый год, как вы видите, примерно около метра. Вот сейчас даже идет дождь, если, если видно вам, ну, капает моросит. Вот весь день сегодня моросит, но мы решили полить тую. Потому что ну вот смотрите, вот земля вот сухая. Ну что это? Это ей это питание никакого. Вот земля, видите? Если вы хотите расставить, вот веревка натянута специально, чтобы ровно она была Хотя это не строго, обязательно, потому что по этой веревке, как бы, ну Потом она все равно сбьется, она вровень вся будет Если вы хотите, то теперь ровненько сделай Можно, не знаю, трубу проложить, можно лопатой прокопать То есть проблема на глаз не обязательно веревку протягивать. Но ну, сейчас будем уже поливать каждый день, независимо от погоды. Сейчас идет у нее рост, похвои. Корневина можно дать. Прям под каждую по два кошечка. после полива она оживает, конечно, очень хорошо. То есть вот так делайте лунки или же грядку полностью, чтобы бросить планки, но если вы оставите... С флангом я не думаю, что будет хорошо, лучше вокруг лунки сделать, заливать, и поливаете, смотрите, вот одну поливаете, например, на третьей, где вы поливали, уже ушла вода, переносите сюда, здесь поливаете, поливаете вторую, опять третью, все, теперь сходите опять на четвертую, где вы еще не поливали, опять поливаете поливайте похои поливайте, поливайте корневую опять все вода стоит опять переноситесь на эту на эту можно и на ту и так дальше пошли тогда полив будет богатый и ту и откликнется конечно же хорошо